Сами понимаете, что это такое, да? И я не хотела, чтобы кто-то меня видел, и тем более дети. Когда я слышу ритмы джаза, то все мое тело, оно наполняется теплом, солнцем, светом. Это и есть гармония души и тела, это здоровье. Из увлечения это стало не только моим хобби, но еще вот на данном моменте я уже являюсь преподавателем. Танцы и улыбка, это все взаимосвязано. Нельзя танцевать серьезно. Первое, на что смотрит, на внешний вид, на то, как человек танцует. Он должен обязательно улыбаться. Когда встречаешь человека, ты первое, что обращаешь, это на его улыбку. Внимание. И она многому многом говорит, она открыта, она искренняя. То хочется доверять человеку и тихо на контакте. с ним. В моей работе улыбка – это самое важное, вот когда встречаешь человека в качестве, особенно если по бизнесу. Это человек должен выглядеть на все стоя. Начинать надо именно с того, как он улыбается и какая у него улыбка, состояние зубов. Это очень важно. Эта проблема не могла меня заставить раскрепоститься, да. Бескомфорт небольшой был. И поэтому я очень захотела сделать так, чтобы все было прекрасно. Когда я завтракала или обедала,